Так, всем привет. Сегодня расскажу про значит снаряжение для подводной охоты. А Это в частности про грузовой пояс. Какой я использую, и так далее. Сейчас покажу. Сейчас. Так, вот он грузовой пояс резиновый. Он тянется. Сразу скажу, что использовать какой-то там брезентовый пояс Пояс там для, я не знаю, страховочный, Который не тянется Лучше не использовать Потому что У вас в воде вы должны спокойно дышать Без напрягов Чтобы он растягивался Вот, тут некоторые груза Я сделал, сам отливал Это вот эти вот Также рекомендую использовать Такие быстросъемные пояса Чтобы, допустим, когда вы плывете Плот у вас есть, чтобы вы могли регулировать разгрузку. То есть быстро снять и быстро одеть. Плюс удобно сюда цеплять кукан на эти петли. Вот, в принципе, и все. Также я использую значит разгрузку на ноги одеваю. Это вот такой ремешок. Вот он весом килограмм где-то. Одеваю я его только лишь, когда я охочусь на мелководье, есть, чтобы сильно не шуметь ластами, чтобы ноги немножко притапливало. Вот. Использую такие вот. Когда я на глубину ныряю, естественно, я их не одеваю, потому что они дают большую нагрузку и расход кислорода.